А вы из каких районов? Кто? Вы в основном из Южного округа, да? Нет. нет? нет. Из разных? Со всей страны, да? Да. да. Так. есть Центрального округа? Это Москва и вокруг. Федеральный округ, Центральный. Так. Кто из... это тоже Центральный округ, да? А нет, Павловский. Да. Павловский, да. Это Павловский, конечно. Так, значит, из Татарстана целая группа, да? Да, скажи, чтобы Сабибу немножко не облевала. А, хорошо, ну так нормально, да? если так можно выключить, но по пути, Можно. вы я сейчас Отлично. Так. Ты не играешь, Кто из северо-западного? Петербург? Нет, Великий Новгород. Великий Новгород. Петербург. А я Нижний Новгород. Нижний Новгород. Ага, тоже по Волжски. Так, Урал есть. Сибирь. Дальний Восток. Ага. Понятно. У нас география, ну, как бы, вот. Широкая, но все-таки европейская. Ну хорошо, а теперь по классам. Вы из какого-то одного класса все или нет? 6-8. 6, -ой, 6 -ой. по 8. Да. Uh. Отлично. Так, ну вот. И Краснодарский. Так, ну надо называть сегодня все. Сегодняшнее наше с вами занятие будет называться ⁇ Цепные дроби ⁇ Цепные дроби ⁇ Поднимите руку, кто с ними встречался. А кто видел когда-нибудь цепную дробь? Это многоэтажная дробь. Да. Многоэтажная дробь. Да, ну вот а сегодня мы с вами будем с ними знакомиться поближе, получше. Вот. Ну и давайте э, мы начнем издалека. Мы начнем издалека, потому что цепные дроби неразрывно связаны с некоторым основным уравнением в арифметике, Которое я потом здесь запишу. Но начнем издалека. Вот представим себе окружность и на ней нанесен правильный треугольник, такой равносторонний треугольник, и еще, э, еще пятиугольник тоже. Правильный, давайте его нанесем другим цветом, например, зеленым, да? Сейчас попробую его изобразить. Так, так, так, так. Итак, вот такая у меня картиночка да, из двух правильных многоугольников, а именно треугольника и треугольника. Вопрос, можем ли мы на этой картинке где-то увидеть, сторону правильного пятнадцатиугольника. Да, где? Если их Ну вот они лежат на одной карте, да? Вот я ничего не меняю. Я хочу где-нибудь увидеть сторону правильного пятнадцатиугольника. Может быть там, где внутрь треугольника заходит сторона пятиугольника? Вот да, да. Ну почти. На самом деле вот здесь. Утверждается, что вот это и есть сторона, правильно, 15 Давайте прежде всего это проверим, да, что это так. Конечно, тоже. Тоже. Тоже является стороной правильного. 15 более того. Одного и того же. Правильного. 15-угольника. Потому что если я еще и центр нанесу сюда. Центр, да? Окружности. И.. Тогда у меня вот это вот какая доля окружности? Пятая. А, а это? 1, 3 -е. 3 -е. Вот это одна пятнадцатая, да? А, а сколько раз одна пятнадцатая укладывается в 1,5? пятую? Три. Три, отлично. То есть это на самом деле раз, два и три. И у меня получается, что вот это вот продолжение того же самого пятнадцатого треугольника. Раз, два, три, четыре, пять. Ну и естественно в одной трети, вот этот вот черный, да, черный треугольник, он делит на три части окружности. И соответственно в одной трети укладывается наоборот пять раз. это Поэтому вот здесь остается две еще. Тут будет тоже три. Тут будет три. Тут будет три. Вот, то есть это как бы 15-угольник наш, это такой общий знаменатель, да, по сути для трех и пяти угловых правил. Ну и, в общем, это соответствует утверждению, что если мы возьмем, давайте вот сюда вот в эту вершину направим такой луч, да. Если мы возьмем два раза по одной пятой, да, это я взял два раза окружности по одной пятой, и вычел один раз одну треть то я получил одну пятнадцатую ну и если это привести к целочисленному о, тут, тут пластик что ли одновременно одновременно стирает и пишет о, так. Вот. если я приведу это к а, а, избавлюсь от любых знаменателей да? то есть до множины пятнадцатого у меня получится вполне понятное равенство 2х3-1х5 равно один, То есть я из трех и пяти приготовил, таким образом, единицу, приготовил, как на кухне готовят, да? Ну как бы, да, дв две трешки сложила, одну пятерку вынул, и вот у меня получилась единица. А единица – это наибольший общий делитель. Все знают, что такое наибольший да. общий делитель? Да, я понял. 30, что вы хотите, да, да, да, я постепенно, да. Можно получить Очень любое число, 1. которое делится на их общий делитель. Да, это тоже верно, но в данном случае как бы самое важное ⁇ это, что можно получить наибольшее общее делитель. Потому что дальше, понятно, да. что мы просто умножаем. Да. А да. Наибольшее общее делитель это число, которое является делителем э, обоих этих чисел, но при этом самый большой из таких чисел. Но так как у этих двух чисел никаких общих делителей вообще, кроме единицы, нету, то, соответственно, у них наибольшее общее делитель тоже реально единице. Так, давайте усложним немножко задачу. Потому что в данном случае мы как-то все увидели, все угадали, тут все быстро и просто. Давайте задачу усложним. Давайте сделаем так. Вам... Ну вот эту картину как бы вы будете иметь в виду при этом. Будете ее вспоминать. Давайте вам кто-то подарил. Кто-то подарил. Правильно, ты на свой. Спасибо. Подарок. На день рождения. Правильно? А есть сход с день рождения? Ну ладно. ну ладно. В общем, кто-то подарил правильный 13 угольник. Здесь все настерит, будет еще более мелкий. 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13. В общем, да. 13 угольник. И задача, теперь задача немножко более творческая. Построить 780 угольник. Да, но на 60 мы как-то делить не умеем. Можно воспользоваться соотношение обезон. Циркулью можно делить только пополам. Даже на 3 части мы не умеем. Но можно подумать немножко, да? Что за вопрос? Подарили какой? Подарили 13. 780 да? Так, первая хорошая идея, что 780 делится на 30. Да, 780 делится на 13, и получается... 60. 70. Какой наибольший 80. общий делитель у вот этих двух? 780. А, да, один. Это кратное? Один. Один. У них нет общих делителей, потому что 13 — число какое? Простое. Простое. У него только геницели 1 и 13, поэтому надо лишь проверить, что 60 на 13 не делится. Ну, очевидно, не делится. Соответственно, у них наибольшая общая геницель, и возникает надежда, что у нас получится все, если я построил 60 угольников. Но 15 мы умеем. 15 мы умеем, да? Вот 15-ти, да -да -да -да -да -да -да, вот они все купили. Одна пятнадцатая идет, да? Вот как из 15 угольника правильного, вот мы уже его построили, мы это умеем. Предыдущая задача самая, мы да? Умеем пополам, мы Конечно, мы церковь и манерейка умеем раз пополам. Раз и два пополам. Поделим? Да. У меня получится теперь 13-угольник и 60-угольник. И аналогичное утверждение состоит в том, что где-то две вершины рядом встретятся вот, вот у этих двух. У 13-угольника и у 60 какие-то две вершины, вот у этого и у этого, соответственно, пара. С 300 как раз на расстоянии вот этом малюсеньком-малюсеньком 1,780 окружности, то есть образуют сторону 780 угольника. Это будет, если действительно это будет так. То есть если m раз а, взятая 13 доля, минус m раз взятая 60-я, даст что? 780. Нет, просто одну 780 Ну, можно, в принципе, написать плюс-минус, потому что неважно, в какую сторону, правда, мы должны их увидеть рядом, в ту сторону или в эту. Не имеет значение. Нам нужно, по сути, указать, какую по счету, вот если я их центрирую в одной какой-то точке, да, центрирую, допустим, в этой точке, начнется тоже 15-угольник, в той же точке 13-угольник начинался. А у меня было центрировано здесь. Ну, давайте я перенесу пока раньше, будем центрировать вот то вот. а отсюда. Вот у меня 13-й угольник начинается и 15-й И мне нужно указать, сколько раз я должен отложить вот эту вот 13-ю долю, да? И, соответственно, сколько раз эту 60-ю долю. А вот они более такие мелкие будут. Чтобы в результате бах у меня получилось вот это маленькое-маленькое расстояние. Избавимся от знаменателя? Да. Что получится? 60 умножить на n. 13 умножить на n. Равно? Плюс-минус. Да, просто 1. Мы 780, да, убрали. Мы умножили. 708. получилось? Это соотношение беду. А это нот, ну, это опять вот это вот значит, пожелание найти такие мы. Но дело в том, что в данном случае вот уже так просто не угадаешь, правда, когда мы. 15-й угольник строили, мы угадали. Ну, просто взяли и смотрели, где рядом они стоят. Тут так просто не угадается. Надо научиться решать такие уравнения сейчас будет, сейчас будет черная магия. Нет, белая. Белая магия, потому что на белой доске. Если бы был мел, была бы доска. Вау, черная. А так будет белая магия. Итак, поехали. Мне хватит места, даже не надо стирать. Следите внимательно за тем, что я делаю. 60 разделить на 13 равно сколько долей целых? Сколько остается? 8, 13. Но я делаю следующее. Я переворачиваю и пишу здесь 13,8. А дальше я делаю то же самое. То есть опять. Выделяю сколько здесь целых. 13 восьмых. Сколько целых? 1 целая. И сколько остается? 5 восьмых. 1 плюс 5 восьмых. Но вместо 5 восьмых я строил у дроби еще один этаж вниз. Один делить на 85. Теперь я, вот смотрите, я здесь завел новый вот такую вот, новый дробь, и здесь все остальное находится в знаменателе. Все остальное находится в знаменателе. Потом вниз в знаменателе я написал целую единицу, прибавил что-то, что я опять э, сделал так, перевернул, и все, что дальше, тоже будет в знаменателе уже у этой дроби. А это все в знаменателе исходной. В То есть у меня выстраивается многоэтажная вниз дробь, которая и называется цепной дроби. Давайте ее добьем до конца. Тут очень просто будет все дальше. 8 пятых это сколько целых? 1. Сколько остается? 3 пятых. После переворачивания это? 5 третьих. 5 третьих это сколько? 1 и 2 третьих. 2 третьих это 3 вторых. Наоборот. 3 1 1 Все. Когда здесь возникло целое число, а я ставлю точку. И говорю о том, что цепная дробь завершена. Мы получили цепную дробь конечного конечной длины из э, числа 6013. Почему получилось конечная? Ну, в данном случае то, что мы строили, строили и получилось. Но надо заметить, что здесь, если я беру любую дробь, то на выходе будет конечная, потому что у меня знаменатель каждый раз уменьшается. У меня фактически предыдущий, вот, предыдущий знаменатель и предыдущий знаменатель э, порождают новые знаменатель с помощью деления с остатком. Когда я выделяю целую часть, я фактически делю с остатком. И получается, что у меня остатки все меньше и меньше да, становятся. Помните, в пятом классе был алгоритм Евклида? Это он и есть. есть. Дело в том, что Евклид на самом деле э, своей своей да, он учил именно так. А впоследствии как-то было решено, что алгоритм инфектида, записанный вот так в строчку, легче детям дается, чем цепная дробь. Вот. И лишь одному мне, наверное, кажется, что это не так, что цепная дробь гораздо проще, если к ней Ну, то есть в ней даже ошибиться сложнее, чем в алгоритме инфектида. Но это на мой взгляд. В принципе, это эквивалентные совершенно вещи, цепной и алгоритм вида. Но, значит, я хочу сказать, что а, из цепной дроби мы сейчас волшебным образом выводим то, что нам надо. Вот смотрите, я беру вот эту вот последнюю маленькую дробь, Последнюю маленькую дробь. И щитки ее. И пишу, что это примерно равно уже теперь. Правда? До этого было точное равенство? А теперь примерно. Да, давайте теперь ее обратно все свернем. Один плюс Прихватить снизу, естественно, да, работать? Один плюс один. Нет, один плюс один это что? Это же один да? 2, а 1, 2. это два, значит, это полтора, три вторых. Значит, вот это две да. третьих. Вместе с единицей 5 третьих, то есть три пятых, да. запоминаем, здесь стоит три пятых. Ну, конечно, нужно, чтобы аккуратно научиться, ну, немножко больше все сворачивать, не, так, не с такой скоростью, да? Вот, и это окончательно, а мы ее хотим записать кардюшку. Да, На самом деле я хочу вам сказать такую вещь секретом, что вот дроби вот такого вида, там внутри 3 и 2 седьмых, встречаются только в школе. Начиная с вуза никогда так не пишут, а пишут 23 седьмых. Ни в одном вузовском учебнике вы не увидите надпись дроби, которая вот так устроена, всегда просто пишут одно число делить на другое и вообще не парятся. Ну, то есть это не к тому, чтобы в школе наши обижать дроги получить Вот. То есть в школе вы пишите как надо, но помните, что в большой высокой математике э, дроби будут всегда, просто независимо от того, больше числитель или знаменатель или меньше дробь, по определению это отношение двух целых чисел. Одно из которых еще и натуральное. Ну, которая не. Вот. Но зачем это все? А вот зачем. Я утверждаю, что m равно 5, а n равно, э, соответственно, 23. И все. и все. Вот прям так беру и утверждаю. Проверяем. 60 умножить на 5. Минус 23 умножить на 13. Кто быстро 300. считает? 300, Правильно. 300. Минус 200. 99. То есть 1. Задача решена. Мы нашли, какие доли надо взять. Нужно взять 5 раз в сторону 13-угольника и 23 раза в сторону 60-угольника. И вот здесь будет как раз сторона 780-угольника. Так, отлично. Ну я, я как бы я пока У -у -у. это держу, как такой, ну, это такой секрет. Ну, нужно же доказывать, что так всегда получится, да, делать? Нужно доказывать. А доказательство, оно довольно муторное. Оно, значит, использует индукцию, очень много буковок. И, наверное, я вместо этого еще немножко про цепные дроби расскажу. Пусть этот факт является... Да? Мы, по сути, в олимпиадах нигде не будем писать. Мы это что? По сути, если мы будем его использовать, да. мы не будем его писать в самом решении. Мы где-то посчитаем на черновике, и уже запишем в самом решении готовый ММ. Ну да. Так что нам, в принципе, не нужно знать. Ну да, то есть вам, вам, на самом деле, ну, я скажу очень сильно интересующимся, откуда берется это утверждение. А вы знаете, что такое индукция? А, Слушайте, ну тогда это прям круто, потому что это очень круто. Если вы знаете я все-таки не ликну. Если показать. у нас будет число кратное ноду, то чего? Да, отличный вопрос. Вот, давайте, прежде чем мы будем говорить о доказательстве… У нас просто... это ММ, что ли, сейчас, сейчас покажу просто, что произойдет. Значит, давайте, давайте посмотрим э, на это. А, Но ну, да, давайте я, чтобы… Э, значит, у меня есть два. Значит, первое – на верхнем и второе – про кратную ноду. Это будут две закладочки, которые я перенесу на будущее. А сейчас хочу сказать, что когда вы пишете э, олимпиады разные, очень часто появляются задачи, в которых вот эти вот многоугольники, они спрятаны под другую формулировку. Например, в одном царстве государстве есть две монеты. Одна 13 рупий, другая 60 так сальвини. Другие запретили. <связательно> да, В общем, просто как отметить один рубль. Да. да. Все понимаете, да, что это та же задача? <связательно> это все тоже для пациента уравнения, да? Это называется соотношение безум. Да. Я, кстати, не знал. Я думал, что теорем безу это кроме кошель. Вот это не Вот это называется. Соотношение да? безу. Вот это АМ плюс БН равно 0, да? Да. Ну, по сути, ну, это. Часть соотношения безу, потому что соотношение безу утверждает, что как раз можем получить любое число. Любое число, кратное. И привет. Да. И еще там маленькое дополнение, то что мы можем под m и под n подставить, ну то что одно число из них отрицательное, а другое положительное. Да, да, да. Ну да. Ну это да. Вот. Слушай, это mm -hmm. называется соотношение безу, да? Ну да. И я вообще не кружил и я не знал, что это называется соотношение безу. Я называл это основное уравнение алгебры всегда. Ну, просто. Здорово. Это здорово. Я буду это знать. Спасибо, это круто. Соотношение безумия? Безумие. Безумие. Да, безумие. Да, без... Запомнил название, потому что всегда записывается соотношение безумия. А, безумие? Но называется безумие. <св> да. Значит, давайте здесь отметим многоугольники правильные, да? Многоугольники строить с помощью имеющихся там А и В, да, угольников. Строить вот, соответственно, А, Б угольник, если А и Б, это, наверное, Дальше. Монеты. Монеты, да? Отмерить. Отмерить там единицу. Если есть монеты в А и в Б, а и в, взаимно просто, да? Дальше. Это еще не все. А. Есть еще целый класс задач, который называется переливание. переливание. Точно. Переливание. И за счет этой задачи, даже есть задачи, которые решают абсолютно любые задачи на переливание. И при этом мы ну, там довольно доказательств легко. Ну, а, это вот это, собственно, ну вот эта задача и есть, да? Ну да. Эта задача доказывает. То есть на Олимпиаде, если спрашивают, доказать, что можно, все пишут примеры, можно привести эту задачу. И не нужно приведить примеры, она просто доказывает, что так точно можно сделать. Вот. То есть переливание то же самое. У вас есть два бака, В одном 13 литров, в другом 8 литров. Вам нужно отмерить один литр. Ну, например, ну или 60, как у нас здесь было, да? Просто 60, понимаете, я хотел сказать 60. Представил себе, что я вынимаю 60 литров. Я вам, 60 видов извините не подниму. 13 еще ничего. Но 60 уже никак. Поэтому я заменил быстренько на 8. Но все равно вы уже в и ранее делиться, так что не важно. И еще одна. А, значит, такого вида кузнечики прыгающие. А кузнечик прыгает по прямой. У него есть прыжки на А и на Б. И нужно понять, сможет ли он взять еду, которая расположена в единице. Опять то же самое, да? да все да. откладывается в ту сторону это и обратно. Да. у всех этих классов задач есть исключение. Под класс задач, в которых за ограниченное число действий. А, ну да. не нет, здесь не чисто все. за информатики. Все. Вот. Вот это все. Абсолютно лейтмативные вещи для очень многих олимпиад. Это такой ключевой сюжет. И все это сводится к поиску. Поиск таких, М и М, что А умножить на М, то есть А взятая М раз, плюс Б взятая М раз. А вот правильно в общем случае написать здесь что? А, ну B. B. да, да, Вот, значит, а, вот, собственно говоря, это есть такая самая главная задача, и из нее, из нее вытекает еще такая вещь, как основная теорема лимфтики. Через неё легко назвать лему Евклида. Опять, лему Евклида — это что-то, типа, что произведение двух чисел делится на p, да? Да, если А это не делится деле. на да, да, да, П, и Б да, да. не делится на p. Да, их произведение как... тоже не него делится. Все имеет какие-то имена. Я, я, я не знал, что это имеет имена. Соотношение безу и лему Евклида, да, называется? Здорово. Вот, значит, у нас вот свелась какая-то задача, да, всё? А, значит, давайте э, теперь я... Возвращаясь к цветным дробям, ненадолго, потом мы снова к этой задаче вернемся, а потом опять к цветным дробям уже в новой постановке. Ну, вы, конечно, есть и шестиклассники, и семиклассники. Это в смысле тех, кто закончили шестой шестом да? Нет. А? Сейчас, Те, кто сейчас мы, в шестом, в седьмом и восьмом. Да, mm -hmm. Ой, это же не лет уже. В да. А. Когда никто из вас еще не знает корни формально. А, ну, наверное, фактически уже, в принципе, догадываетесь, да? Ну, ну в общем, э, немножко в конце мы немножко залезем в будущее, ладно? Вам будет проще потом, вы все равно будете эти корни... Не... Те, кто в восьмом классе, прямо в этом году будут проходить? А, те, кто... уже, уже начали, да? Ну, хорошо. Вот, так вот, давайте возьмем два числа, у которых наибольший общительитель не равен единице. Например, э, ну, например... Например, 33 и 21, да? И проведем с ними операцию разложения в дробь, посмотрим, что произойдет. Ну, до некоторого момента то же самое. Э, целая часть какая? Сколько осталось? Ну, пока мы, давайте пока мы как бы не умеем сокращать, да? То есть мы пока пишем какие-то. 12, 21, 1, 21, 12. Опять единица, да? И останется сколько двенадцатых? Девять двенадцатых. А девять двенадцатых это двенадцать девятых, но наоборот. Двенадцать девятых это? Один плюс три девятых, да? А, ну да. А, то есть один, ну да, плюс один, деленный на девять к трем. И вот тут возникло что? Деление? 12. Нацело. И вот эта штука которая здесь сидит, которая на которую разделилась, это и будет нот. Всегда. Да. То, что в последний момент оказалось в знаменателе, в тот момент, когда знаменатель э, полностью э, разрешил на себя разделить, нацело, да, числителю, разрешил на себя разделить, в этот момент знаменатель это и есть нот этих двух чисел, и так будет всегда. Ну, я, опять же, для, для там, для должного как бы нужно, нужно это все доказать, но это можно там проследить э, сверху вниз, что вот этот нот он всегда будет на каждом шаге оставаться, в конце концов как раз будет разделен. Вот. <клево> ну и соответственно, э, соответственно понятно, что в принципе это то же самое, что написать здесь три. с самого начала разделить это э, с самого начала просто разделить это на, на наибольшее правда, да? И тогда не нужно делить в конце. Вот, то есть у вас тогда здесь были взаимно простые, будет ровно та же цепная дробь. Но это и понятно, потому что, извините, это же одинаковая дробь. Вот, как не груди. Но про, просто, таким образом, наверное, просто дойти до на наибольшего 10, если вы сразу его не знаете. Потому что, ну, сразу вы можете и не угадать. А так вот делиться статусом, делиться статусом. Да, это сладость цепной дробь. И в конце баха вам вот он есть. Вот он наибольшего очередь. Это первое. Теперь про, ну, пару слов все-таки про доказательство. Потому что на нем... В ключевым образом сидит основная арифметики, которую я сегодня напомню, и мы, фактически, просто докажем. Вот. Значит, итак... Итак, что на самом деле такое... Вот сейчас я буду говорить уже как взрослыми. Даже, даже кто из вас в шестом классе, сейчас я скажу вам, как взрослым людям, а в седьмой, восьмой это вообще... Значит, как взрослым. Цепной дробью, на самом деле, называется... О, даже Кондиционер испугался и начал слушать лекцию. Даже же кондиционер, да? Итак, это любое выражение вот такого вида. Только тут, простите, бесконечное может быть количество этажей. Обязательно Да. Обязательно. Сейчас я объясню почему. Значит, в чем суть? То есть вот, вот, это, вот это и есть цепная дробь. Здесь вот это целое число, знаете, какие значки. Всякие mm -hmm. значки. Вот это обозначает все целые числа. Целых 0, 1, минус 1, 2, минус 2, 3, минус 2. А вот эти все натуральные, вот эти вот натуральные. Натуральные это которые с единицы начинаются. И вверх только. Вот. Ну, я, короче, чтобы не, не загромождать, здесь и так слишком много букв. Я сотру первый, может быть целым, остальные должны быть натуральными. Теперь, что за этим стоит? Ответ. За этим стоит любое вещественное число. Вещественное это, которое живет на отрезке. ой, да. на, на, на прямой. Вот у меня есть нолик, вот у меня есть единица. Масштабная единица, да? У меня есть целые числа, которые живут на равных промежутках в разные стороны, да, вот они живут. Дробные, понятно, тоже я делю на какие-то части, вот скажем, какой-то десятичный дробь, помните, да, что такое десятичный дробь? Вот вы же явно проходили, да, когда-то? Взяли там это все еще на 10, поделили каждый этот самый, то есть вы на самом деле решаете задачу локализации конкретного числа, то есть нахождение его э, наиболее удобной вам форме. Вот у вас э, на весах, да, на весах лежит какой-то груз. И пружина растягивается вот на столько килограмм. Физика, просто физика, да? Или любая другая. Вы высовываетесь за окно зимой и смотрите на градусник. На градуснике температура. Там ртуть куда-то. Ой, опять. А иначе жарко, да, будет? Ну ладно. Как и так уж и жарко сегодня. Скорее, это московское начало сентября. Но в Москве чуть не заново. Значит, вот у вас как бы значение какой-то величины. Вещественные числа это просто ну, величина, которую можно измерить. Это, это фактически физика. физики. И я хочу ее записать удобным мне образом. Мне, мне удобно записывать... Э, ну, если мне повезло, конечно, будет очень удобно написать, что это, скажем, равно 8 трети. Если мне повезло, и это оказалось какой-то дробью такой, вот обычной дробью. Но, э, во-первых, во-первых, как бы даже, даже дроби как таковые немножко менее, может быть, в некоторых случаях удобны, чем десятичная десятичные запись. Ну, там, э, для таблиц, для каких-то приближенных вычислений потом. Но в общем, десятичная запись – это альтернативный способ. Ну, и, во-вторых, вы сейчас знаете, наверное, такой факт, что не все числа являются дробями. Знаете такой факт? Ну, на уровне, как бы, хотя бы то, что вы слышали, да, что вот корень из букв, например, не является дробью. Число, которое при умножении на себя дает двойку, не может быть записано в виде дроби. Никакой дроби. И вы в ней не поверите, да? Но сегодня мы это докажем. Сегодня мы это докажем с помощью цепных дроби. Тех самых. Цепные дроби, они такие, они универсальные штуки. Так вот. Ну, да, давайте пока я напоминаю, что мы вычисляем десятичный. Да, мы говорим, что это между 2 и 3, значит первая будет цифра 2, и дальше будет стоять десятичная точка. Потом я отсчитаю, сколько вот этих десятичных дроблений идет слева от числа нашего. То есть я более, я возьму микроскоп, я посмотрю на этот градусник под микроскоп, посмотрю, сколько десятых долей. Ну и, допустим, это было 6. Но все еще это не очень точно, но для температуры мне явно этого достаточно, чтобы знать, одевать ли шапку. Но если речь идет о посадке корабля на Марс, мне нужна точность 10-го знака как минимум. Иначе он бабахает и там, и все. А если до 7 знака точность будет, то он вообще мимо Марса пролетит. А мне нужно его аккуратно, вот так посадить на Марс. Там точность идет, 10 знаки. Соответственно, мне нужно дальше и дальше, и дальше. Дальше уточнять, да, то есть я беру рассматриваю под сильнейшим микроскопом вот этот вот отрезок длины одна десятая, дроблю его на сотые, например выясняю, что здесь три сотых и так я могу в принципе действовать до бесконечности, то есть я каждый раз дроблю отрезок, на котором я локализовал это красное число я дроблю его все дальше и дальше каждый раз в 10 раз и каждый раз моя точность она в 10 раз возрастает Ой, куда делась вода Какая-то магия она тот то, то. если есть, то его уже нет. Не Бог говорит. Я сейчас помню. Ведь соотношение безум как раз доказывается э, ровно то же самое, что и вы доказали, только через общепринятое леммо виклида. Ну, наверное, наверное. Ну да. Я, я на самом деле хочу через цепную дробь. Это вот очень красиво. Цепная дробь Но... это, по сути, то же самое, только с другой запись. Да, вот способ доказательства будет совершенно иной. Ну да. Значит, итак, вот это называется десятичной записью числа. А, что мы про нее знаем? Давайте вот некоторую информацию соберем. Например, что означает, что она конечна, то есть вот дальше идут сплошные нули до бесконечности. Вот, вот, все. Как это охарактеризовать по-другому? Ну, давайте я просто подскажу, как. Это просто означает, что в знаменателе у меня сидит 10к, да? То есть это значит, что у исходной дроби, которая обозначала число, во-первых, дробь такая будет, да, существовать. И во-вторых, не просто любая дробь, а дробь, в которой в знаменателе будет э, степень десятки. То есть фактически можно так сказать, конечная дробь, десятичная для чисел вида 2 там в степени k на 5 в степени 9 e. вот такое туда и, туда и обратно то есть если если такого вида то ясно что конечно то что на каком-то этапе там на максимум из k и L, э, уже десятые дробления пройдут просто по ней как по целому прям выстрелят ровно в упор ну и обратно если у меня число имеет конечную десятичную запись, то, очевидно, оно равно вот этой части, делён вот, э вот этому числу без точки, делить на десятки, там, сотни тысяч, десять тысяч. Вот, То есть это, это понятно, вот эти вот числа, конечные, э конечные обычные дроби. А что можно сказать про другие числа? Например, одна треть – это что? Как получится 1 /3, ну, запись? одна треть в десятичной записи? Одна целых в периоде. Да, 3 в периоде, то есть бесконечное количество трое. По-моему, вот так пишет, да, в скобочке? Да. Во. Значит, теперь э, я хочу сделать некоторое утверждение, ну, без доказательства, потому что все-таки ну, в более-менее более хороших школах, хотя что почти все вы в хороших школах учитесь, это утверждение доказывается, что любая, любая дробь, любая, какая угодно, там, 16, 13, будет, в конце концов, у нее период, один что-то, что-то, что-то, и дальше какой-то там период. 1,03 в периоде, например. То есть до какого-то момента идет что-то без периода, а потом хоп и пошел период. 2, 3, 1, 5, 2, 3, 1, 5, 2, 3, 1, 5. И так до бесконечности. И обратно тоже верно, если у вас есть. Э, если у вас есть. Ну, э, вы понимаете, откуда это берется? Мы просто делим. Мы делим, да? каждый раз добавляем нолик, снова делим, добавляем нолик, снова делим, и в конце концов, в числителе мы переберем все, во, все возможные вообще варианты для того, чтобы э, э, делить на знаменатель, а знаменатель один и тот же, то есть как, как вы делите, например, я не хочу стереть вот цепную дробь, давайте вот этот вот лейтмотив сотрем, ладно? Лейтмотивы, все понятно с ними, это все было только для того, чтобы навести нас на эти размышления, потому что самое главное, это, конечно, вот это уравнение, а и соотношение безу, да, и целая Так Вот мы делим, там, не знаю, 300 делим на 171, что у меня происходит? Ну у меня тут там возникает какая-то единица, потом здесь там 3000 возникает, да, что-то еще. Каждый раз у меня возникает какое-то число, не превосходящее, ой, 3000. 9, и дальше 0 пойдет, да? Но здесь стоит число, которое имеет вид, там, что это как к остатку отделения на 171 приписан 0. Но таких чисел конечное просто число, вообще конечное, да? И с какого-то момента тут просто будет повтор. Вот я делил уже когда-то 1290, и сейчас снова делю 1290. Но ясно, что и дальше будет все время повтор, потому что все, у меня как бы одна и та же ситуация, делю, делю записываю, вычитаю, делю, записываю и так далее. И если два раза повторилось 1290, то и третий раз повторится. Ровно через столько же времени. Поэтому возникнет вначале какая-то абракадабра, а потом пошел период, а потом пошел период. Обратно, обратно, обратно я прям докажу, вот если вы не возражаете. Обра... Вот это я прям докажу строго. Здесь я объясню примерно, как но вот здесь, вот тут я просто докажу строго. Так, обратно. Пусть есть число, альф какой-то, которое равно какому-то целому m, потом точечкой, и какой-то пошел там что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, и дальше пошел период. Я хочу доказать, что оно рациональное, то есть дробь. Почему? Потому что... Давайте вот это вот как бы э, вычтем. Альфа минус вот это n точка. Ну, впрочем, вот все, что до периода, да, до периода идет. И это будет равно 0. Точка, потом какое-то количество нулей и пошел период. Так? Вот, а теперь теперь я э, из вот, вот это, вот, это число, если вот это число будет рациональным, то и альфа тоже будет рациональным, правильно? Потому что. Здесь стоит дробь, конечно. Значит мне нужно только право вот эту β доказать, что она рационально. Но если я β умножу на 10 вот в этой степени, то тоже рациональность не изменится, была дробь, останется дробь. Значит осталось только, доказать, осталось только доказать просто чистый период, что у меня есть чистый период, почему чистый период является рациональным числом. А вот почему. Вычтем из чистого периода, Ровно один период. Вот у меня вот этот повтор период, да? А я вычисляю не повтор, а ровно один. И мы так делаем до бесконечности? Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Да, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, Длина периода, да? И... Получаю. Скажите, что я получаю вот здесь. То же самое. Именно число? Ноль. Гамма! Ну да, да. Вот это число. Нужен пример. Очевидно, нужен пример, но вот все всё в контексте. Сейчас будет пример. Итак, я хочу доказать, что рациональным является число 0.179 в периоде. Поехали. Да, умножаем на 1000. Пусть это x. Умножил на 1000. Это x. На. 1000x. 179. Точка и дальше перевод. Я чуть-чуть по-другому стал доказывать, но не важно. Теперь я из 1000x. Вы что? Не, я хочу 179. Но в принципе можно и x. А, ну давайте x. А, ну что будет? 179. Да, целое число 179. А здесь сколько x? Во. Равно 179. Вот. 179. Теорема доказана. Ну то есть я в данном случае просто получил дробь. И во всех случаях будет тоже что-то делить на 999. То есть периоды вот эти отдельно взятые бесконечные периоды это всегда они всегда равны дроби, в которой внизу девяток сколько сколько, сколько, сколько длина периода, а вверху целое число, которое обозначает период отдельного взятка. То есть так же можно писать 0.2718, 2718 и так далее, равно 2718, то есть 2718, делить на 929. Всегда будет так. Они все дробят. Ну, тем же самым, я просто заказываю что множе на 10 тысяч на этот раз. Ой, конечно! Какие молодцы! А я смотрю так что-то, то ли не понимание, то ли я не понимание. Хорошо, это значит, я не понимание. Ну, теперь все понятно, да? Теперь все правильно и понятно. Вот, то есть они все дробят, а тем самым и любая запись, где период начинается с какого-то момента, тоже дробь, потому что то, что дает ему вот дробь, и мы прибавляем дробь. Дробь плюс дробь всегда дробь. Вот. Хорошо. Итого, у нас есть для десятичной записи есть такой принцип, что десятичная запись является конечной или повторяющейся, да? Конечной или периодической. С то момент. Вот это в том-то том случае происходит, если число, которое мы расслабляем, является группой. Ну а значит, если вы записали не периодическую десятичную дробь, то это совершенно точно, абсолютно точно число иррациональное. Ну вот, например, вот это иррациональное число. Я в нем взял после запятой единицу, потом 0, потом единицу, потом 2 нуля, потом единицу, потом три нуля. И до упору, вот так, каждый раз прибавляю нулей больше, чем в предыдущий раз. И то, та точка на прямой, которую она изображает, вот это вот, вот это число изображает, и эта точка будет обязательно не дробью, она не может быть дробью, потому что дроби превращается в деревичество. А точка считается внизу запятую? Нужно до бесконечности вот это вот, я то не есть... не А, не да. да. А, это запятая, не да? Не, да? Я не знаю. Но, общем, ну, кто как пишет? Ну, обычно. Я сейчас... вот А на М плюс Б на Н — это линейная комбинация А и Б, а соотношение безу говорит о том, что линейная комбинация двух чисел, во-первых, задает всегда число, делящееся на их но, А во-вторых, можно получить любое число, делящееся на их нот. Да, да, да, да, да, да. Но это то вот, это мы это вот пока, это пока я, так сказать, пока мы вот гарантировать это. Значит, теперь внимание, цепные дроби. Теорема цепная. Дробь конечно. Тогда и только тогда, когда число, которое она обозначает, является дробью. То есть все гораздо проще. Но единственное, что надо.. Надо как это сказать? Надо привыкнуть к тому, что бесконечная цепная дробь тоже что-то обозначает. Это такая, это не нетривиальная штука, что бесконечная цепная дробь тоже обозначает некоторое число. Давайте я объясню в обратную сторону, как это делать, что, что происходит в обратную сторону. Если вам уже задано число, как из него получить цепную дробь? Это очень просто. Как цепную дробь превратить в число? Это немножко сложнее, но тоже намекнул. А вот как, как из числа сделать совершенно очевидно. Вы выделяете целую часть, да? Ну вот как бы до какого-то момента. Может быть это отрицательно, может быть слева, может справа меня. Из-за этого получается, что вот это число может быть отрицательным, но ⁇ и не положительным. А вот дальше все, дальше уже вот это вот, то, что у вас здесь есть, это строго меньше единицы положительное число. Но тогда при его переворачивании у вас получается положительное число строго больше единицы. Это вот это все. Вы из него выделяете целую часть. И получается число, которое опять положительное, опять строго меньше единицы. Значит, при переворачивании вот это опять будет положительным числом больше единицы. Опять выделяете. Да? Опять осталось меньше. Больше, меньше, больше, меньше. Ну и вообще, говоря, нет никакой гарантии, что этот процесс где-то у вас застопорится и, и, и закончится попаданием прям в целую... Нет никакой гарантии. Но вот я утверждаю больше. Я утверждаю, что э, цепная дробь, конечно, в том и только том случае, когда число рационально. Ну давайте в одну сторону. В одну сторону будет это очень просто. Э, если число рационально, то есть если оно дробит, у нас просто уменьшаются знаменатели. На каждом шаге. У нас идет алгоритм их и у нас уменьшаются знаменатели. Правда? Ну, а значит, они, они же не могут уменьшаться. Вот целое число положительное уменьшается. Но ну, сколько -то раз вы уменьшите, а потом в ноль придется да, в единицу. Ну, как уперлись в единицу, что что делить будет? Может и раньше так будет. То есть здесь никак нельзя бесконечно идти. Обратно! Это в стиле того, что было сейчас. Обратно это чуть более хитро, нужно составить уравнение на соответствующее число. А, то есть нужно ну, хотите? Вообще вроде умное. Давайте попробуем. Попробуем доказать? Да, да, да, Вот такие боевые ребята. А какое точно Цепная дробь это вот такое выражение. А, но на самом деле, на самом деле, ну там. Чуть более высокой математики строго доказывается, что любое вообще такое выражение обозначает просто некоторое вещественное число. И обратно. То есть цветная дробь – это способ записи вещественных чисел. Альтернативный способ записи по сравнению с способом десятичной дроби. Такой вот способ записи. И очень удобный, потому что вот это теорема Теорема о конечности. Что рациональные числа превращаются в конечность на дроби а иррациональные числа, то есть недоумные а превращаются в бесконечную дробь. Дальше кто-нибудь из вас должен задать вопрос, какие из них периодичные, и, может быть, я даже на него успею ответить. Какие, какие вот эти вот периодичные. Но а, на самом деле, что-то я зря вам сейчас сказал, что это сложно, на самом деле это вообще не сложно. А, если у вас цепная дробь конечна, например, вот здесь все заканчивается, да? Вы просто берете и шаг Шок за шоком она превращается обратно в дырочку. Я, я, я имел в голове про периодические сказать. А, это хитро очень. Про периодические – это очень хитро. Это теория благражная, так называемая. Но подождите, значит, про конечные понятно, да? А, то есть нам, по сути, вот если сворачивать, нам нужно доказать только то, что при одном шаге в общем виде После сворачивания у нас получается рациональная числа. Ну конечно, да. А, а просто... все шаги у нас одинаковые. Да, все шаги одинаковые. Ну тут понятно, что рациональная. Uh -huh. Откуда тут и рациональность, да? При переворачивании не меняется дробь. дробь просто переворачивается. Прибавляется что-то, Ну дробь как-то меняется, да? То есть, тут все правильно правильно дроби. Все, все, что в конечностепной дроби, и это то же самое, что рациональное числа. Вот, значит, соответственно, в бесконечностепной дроби относятся к числам иррациональным. Вот, теперь про... Это равенство немножко. Про а, это right, равенство <кхе -кхе -кхе> дело вот в чем. Дело в том, что по индукции, по индукции, давайте давайте назовем вот такой вот срез, срез, на каждом этапе у меня вот срез. Вот, вот это вот срез это просто будет называться значит, P0 делить на Q0 но это и так очевидно. Это A0 делить на Q1. Значит вот это будет P1 делить на Q1 здесь P и Q это целые числа. А, значит как это будет записано? Это будет A0 A1 плюс 1 делить на A1. Это в общем виде просто. Дальше вот это вот P2 делить на Q2. Ну и как вам сказать? Ну тоже можно, в принципе, в общем виде записать. С буковками, если вы владеете буквами, да? А1 на 2 плюс 1 делить на 2 переворачиваете, значит, А2 делить на 1 на 2 плюс 1. Потом умножаете на 0 Ну, как бы вы, вы работа с буквами. Работа с буквами, вы превращаете это в некоторую дробь. В этой дробе сверху будет какое-то вот такое выражение. Чуть старшего вы знаете, что оно называется многочлен. А может вы. А я же... знаю. Вот. Да? и внизу тоже будет многочлен так вот, собственно говоря, теорема которая доказывается по индукции говорит о том, что Pn делить на Qn минус Pn плюс 1 делить на Qn плюс 1 равно знаменателю знаменателе Qn умножить на Qn плюс 1 а в числителе, что бы вы думали? 1 плюс минус 1 причем чередуя то 1, то минус 1 то 1, то минус 1 на каждом шаге будет чередование но если доказать для одного, то в принципе чередование доказать не очень сложно. Не сложно. Там на самом деле все сводится к некоторой зубодробительной работе с буквами и все. Вот честно, то есть просто, это просто буквы. Обычное уравнение. Обычное уравнение букв там все сокращается. Да. Все буквы сокращаются, и все доказано. Индукционный рублей. шаг из предыдущего выводится просто с помощью там. Ну, короче, я вам скажу, здесь используется еще одно индукционное тоже утверждение такое, что Pn плюс 1 равно Pn. Умножить на а n плюс pn минус 1, а qn плюс 1 равно тоже an раз qn плюс qn минус 1. Вот это вот соотношение называется основные соотношения цепной дроби. Они имеют полную общность, абсолютную. Любая цепная дробь удовлетворяет этим соотношением. То есть следующее вот так получается из предыдущего. И после этого вот из этого этого выводится вот это по индукции. Мы же тоже появились. То я вам намекнул. То есть я как бы полностью не выписываю, но намекнул, почему это верно. И тем самым, а что это значит? Это значит, что когда я выписал цепную дробь для дроби и убрал последний этаж, я как раз от этого перешел к этому. И получается, что внизу это у меня знаменатель, я вверху Pn на Q плюс 1 минус Pn плюс 1 на Qn. И он должен быть равен плюс-минус один по доказанному. Поэтому в цепной дроби этот эффект будет всегда. Ну вот это так, это как бы я э, сильно на будущее. То есть, ну, как, когда вы вернетесь снова к цепным дробям, ну, не знаю, допустим, в 10 классе, да, а если вы учитесь в каких-то очень серьезных матклассах, вы все равно к этим цепным дробям вернетесь, они вас нагонят. И вы уже будете немножко вспоминать, что-то было, а да? где-то в Орленке, каким-то летом, в сентябре. Да? Что <смех> вот, вы это слышали. От Саватеева слышали про цепную дробь. Вот, то есть, то есть идея какая, что отрезая этажи и приводя к вот обычной дроби, я всегда имею вот это со соотношение между соседями. А тогда и для А и Б произвольных тоже будет то же самое. Ну и в общем случае это будет но потому что мы там в процессе делили как ознакомиться. Вот. То есть тем самым, что у нас получается? Что мы на самом деле доказали, что. Это уравнение разрешимо при любых А В, целых, М и Н. И заодно, конечно, мы ну, понятно, что масштабируем, мы можем уже разрешить для любого кратного нота. А некратный нот нельзя получить по очевидным причинам, потому что выражение слева при целых М и Н всегда кратное наибольшую общем дверь. С... Кстати, сейчас мы доказали раз соотношение безу. Доказали соотношение безу с помощью с А, кстати… Не по... с помощью алгоритма и как обычно. Из этого каким-то образом следует то, что мы можем подставить коэффициенты, допустим, m отрицательное, n положительное и наоборот. Ну, это да, это и так понятно, потому что э, если они одного знака, мы никак не получили. Не, получил, не, не гарантированно. Мы можем получить, но не гарантированно. Если они одного знака. Нет, если одного знака. Ну, мы... именно NOT не можем, но.. Нод не можем никогда. А кратный, пожалуйста, но мы можем. Из этого следует то, что мы можем сами определить у. У кого из М и Н будет. Ну, кто из них будет положительным а кто а, не Нет, это я сразу не умею определить. Но да. мне, в принципе, это обычно и не должно. Я как-то mm -hmm. Так, ну что, теперь у меня есть а, некоторое время на бонусы. Готовы, да, к бонусу, да? Бонус номер один. Корень из двух не являются рациональным числом. <соединяющие> я через циклодрог. <соединяющие> циклодрог для корня из двух – это очень красиво. <соединяющие> так, ну давайте так. Значит, начнем, начнем с того, что вы, наверное, знаете вот такое соотношение. Сейчас я выпишу, а вы мне скажете, знаете ли вы его. Да. Да. Знаете, да? Да вы что? Отлично, все знают, да? Так, а если х это корень из двух, то э, что у меня в результате получается в квадрате это сколько? Два! Точно! Ой, блин! Один в квадрате это что? Значит, здесь что было? 2 минус 1. А с другой стороны это что? Корень из 2. Корень из 2 минус 1. Так? На корень из 2 плюс 1. Вот такая вот веселая ситуация. Если вы на персуляторе вычтите корень из 2, вычтите единицу, получится 0.4142 и что-то такое. И умножите на 2.4142 и что-то такое чтобы получится единицу, да? Ну, <смех> кажется, да, что-то сложно было. Все очевидно, да? Но из этого уже что-то следует. И вот почему. Выделяем из корни из двух целую часть. Строим цепную дробь. Единица, да? А сколько осталось? Ну, надо прямо вот так и записать, вот столько осталось, да? Пока ничего умного, да, не написано? Что-то равно 1 плюс что-то минус 1. Сложность этой скорости. А дальше я применяю вот эту форму. Вот эту. У меня 1 равно вот этому произведению. Значит, корень из 2 минус 1 это на самом деле 1 делить на 2. Офигенно. Это оказывается 1 делить на корень из 2 плюс 1. Давайте так и запишем, что это 1. Плюс 1 делить на корень из 2 плюс 1. Целая часть. Чего равно? 2. А сколько осталось? Много. Корень из 2? Минус 1. А вот теперь же и так и без конечности. Рекурсия. Все. Все, да? Корень из двух минус 1 опять равен 1 делить на корень из 2 плюс 1. Из этого я снова выделяю двойку, и остается опять корень из 2 минус 1. И опять выделяю двойку и остается, и опять выделяю двойку и остается, и опять выделяю двойку. И это будет бесконечная цепная дробь. То есть корень из двух раскладывается бесконечно. цепная дробь, следовательно, числом рационально быть не может, Потому что рациональные числа только конечно. Самое, на мой взгляд, самое простое доказательство. Конечно, Нет! многие. Нормальный немного ну, проще. Но! Раз нормальное раз, оно! Раз, нормально раз. нужно твердо знать делимость. Вот так, друзья. То, что его вызвать. Ну ладно, в общем, вот вам еще одно доказательство. Да, того, что кормить звук иррационален. Так, бонус. Бонус номер два. Нет, ну это то же самое будет. А, про корень из трех это то же самое. Значит, бонус номер два ⁇ это некоторая теорема, которую я вам сообщу и не докажу. И не докажу. А знаете почему? Потому что в 10 а, или 11 классе, когда я учился, э, это была задача с двумя, с двумя звезд, с звездочками. Это был целый листочек про это. Задача с двумя звездочками. и я ее решал частично, сам решил, частично там списал. Да, списал у руководителя, это был такой проект самостоятельного изучения. Проект. Итак, вопрос состоит в том, в каком случае цепная дробь является периодической. Вот здесь видите периодическая цепная дробь. Двойка. корень из двух. Вот корень из двух – а я хочу спросить про критерии. Знаете, чем отличается критерий от просто следствия? Да. Критерий? Это что? То, что нужно обязательно выполнять. В ту и в другую сторону. Тогда и только тогда. Критерий это тогда и только тогда. Что-то является верным тогда и только тогда, когда что-то другое является верным. Вот это называется критерий. Так вот критерий. Критерий периодичности, то есть вот, допустим, с какого-то момента пошло b1 плюс 1 делить на b2 плюс 1, делить на b3 плюс 1, делить на b1 плюс 1, делить на b2 плюс 1, делить на b3 плюс 1, делить на b 1 и так далее. То есть, когда цепная дробь пошла по кругу, вот как в этом случае? В этом случае период всего э, длины единичка и начинается с второго шага. Вот э, оказывается верно следующее утверждение. А, теорема Лагранжа. Теорема Лагранжа. Но их много разных. Даже песни есть. Группа Эдых. Знаете, группы? Теорема Лагранжа. Почему У людей, у которых много своих теорем. Теорема там цифрками. Да. У Эйлера 100 теорем. Что делать? И все теоремы Эйлера. Всех не теорема Теорема Лагранжа тоже предостаточно. Так вот, теперь я влагаю. альфа периодическая с какого-то момента цепная дробь в том и только в том случае, когда альфа корень квадратного уравнения с целыми коэффициентами, блин. Блин. Вот, то есть а умножить на а в квадрат плюс b умножить на а плюс c равно u. Вас задрючат вот этими уравнениями вскоре. Вскоре. Ну, такой вкус уже не Минус b плюс минус корень из b в квадрат минус всерия c делить на 2 Единственное, что я помню. А что-то отличная после? Ну, два терапия. В самой первой строчке корень в ту и в ту в обе стороны то есть, Нет, а... Ц, ц... а вот это да. цепная двойка периодическая цепная двойка в том и только в том случае в ту и другую сторону когда альфа является корнем вот такого уравнения то, то есть ну по сути когда вот то что я написал некое целое число умножить на в квадрате Плюс какое-то еще целое число умноженное на альфа, плюс еще третье целое число Когда существуют такие три целых числа, в одной из сторон это несложно, только в одну. Только в одну. Да. Это несложно в ту есть сторону, что если периодичность, то квадратное уравнение можно выписать. Там тоже через x что-то обозначить, x наверх поднять, в общем там получается уравнение. А вот обратную сторону, о, это жесть. То есть если Альфа-Коли такого уравнения, то период получается очень непросто, и это мы точно сегодня доказывать не будем. А мы основную не вместе докажем. Через лему в Наверное, да. То есть через да, через простые. А в Евклид через отношения? Конечно. А доказывать основную теремию. Итак. Итак. Итак. Самое сложное будет показать то, что. Да ну, нет, любой... самое сложное как раз вот это. Нет, самое сложное, по-моему, то, что любое число можно ну, представить. Ну это как сказать? Уровне. А потому что в единственном это ну, довольно. Ну да, то, что любое число можно, это опять же связано с тем, что число нельзя уменьшать бесконечное количество раз. Ну да. То есть это все аксиома Архимеда. Ну или просто через крайние числа. Нам будет принимать, когда. Итак, теорема. Любое натуральное число, ну, может натуральное, может целое, я хочу. Так, будет натуральное число n представляется в виде произведения простых. Это первое, да? Да, и при том... Притом, единственным образом, ну в каком смысле тут же может быть перестановки, да? Образом. То есть, если. Один набором. Просто чище. Да, если n равно P1, P2, так далее, PR. И одновременно равно по 1, по 2 так далее, и ПЛ, то R равно n. И это перестановка. Нет, а я без степеней, то есть я записал. А, ну без степени, ну типа, типа дважды, трижды, дважды, пять, два, например, да? да? Да. Вот. И если это же равно вот, какому-то еще, то на самом деле просто и тоже равно пяти, да, случае 5 слагаемых, Ой, да. ножки. Да. И это просто там перестановка какая-то. Ну то есть понятно, понятно, что это одно и да. то же. Просто можно написать одним набором. Да, одним набором. Единственным набором с кратностью. Да, с Набором фиксированными краткостями. Так, ну, собственно, все формулировки, как я понял, знают, поэтому я вестираю. А, черт, черт. Ну, давайте я вот так оставлю, что э, вот любое число можно разложить в произведение простых, и в существенном смысле разложение будет единственным. Существенным это значит точечную перестановку. Понятно, что 5 х 7 x 3 это то же самое, что 3 x 7 x 5 Но никаких других разложений у числа 105 не будет. Ну и также про любое, вот. Доказательства. Покажем то, что оно есть. Как? Схема значит нефрида, да? Начнем с леммы. Да. По-моему, лучше сначала начать с того, что, что разложить можно. Потому что потом это применяется. Ну я, да, то, что можно разложить, ну смотрите, берите и просто раскладывайте. Скажем... Пусть ну, сначала рассмотрим там, первые шесть чисел, то что они раскладываются, а потом скажем. Ну, ну, ну рассмотрим да. самое маленькое число, которое не раскладывается. Можно и так, можно по Сам... индукции. Да. да. Ну, ясно, что первые там, несколько чисел раскладываются. Возьмем, маленькое число делим на... Ну, если оно простое, то мы его уже сложили, правда? 179 раскладывается. А именно 179, равно 179. Любое простое, Любое очевидно, простое раскладывается. раскладывается да? Если не простое, значит, на что-то делится. Делите, а, а там получилось меньшее число. Оно уже да. раскладывается, как говорится. И все. И все да. ну, есть, ну, а если по-русски вы берете и раскладываете, то есть берете и попытаетесь разделить на какое нибудь еще. Если вы смогли разделить, дальше пробуйте разделить. Ну и так постепенно вниз, вниз, вниз. вниз вы доберетесь до простым, потому что иначе получится, что неограниченно много множителей числа, а это будет противоречить аксимеда двойкам. Все в высших, в больших степенях она бесконечности растать. Ну, в общем, как или иначе, я думаю, что это почти очевидно, да? Ну, ну в любом случае, это жизненный опыт. Вы можете любое число начать, расслабиться и А теперь поехали единственность. Значит, левый заключается в том, что если b простое и какие-то числа x и y, ну, или пусть а и b, а и Б не делится на П, то что я могу сказать? А на Б не делится на П. Да. А B не делится на B. То есть делимость на простое число не приобретается при умножении. В отличие от делимости, например, на 6. 4 не делится на 6, 9 не делится на 6, а 4, 4 9 легко. Это еще и на 6 квадратов. Заметим, то, что А и П простое. Да, ну, А и П. B... Нод А и П — это единичка. Нод А и П как? как тебя зовут? Ваня. Ваня. Ваня заметил, что нод А и P. Действительно, почему Единица. Потому что А на понедельце, В простое. простой. Да, В простое. Варианты для мало только два — один или П. Да? Делителей других у П нету, а нужны общие делители. Общие, да? Значит, соответственно... Мне нужно проверить как число p, если не получится, то значит единица. Но а по условию, на p не делится, значит, p не годится в качестве больше большие общие делители. вообще в качестве на большие не годится. А значит, общие делители заканчиваются единицей, Больше нет. Да. Ну тогда, по доказанному через цепные дроби существуют такие целые m и n, что m плюс p, n равно единице. Согласны? А теперь умножаем на B. Что получается? А, B. А, а, B, m плюс P B N равно B. Так? Дальше. Предположим, что? А. Вот это на B делится? Да. Правда? Да. А это не делится. Да. Ну тогда E тоже не делится. Потому что если вы делилось, то и B делилось. Если бы АВ делилось, вот представим себе, что АВ делится на П. А, тогда АВ умножить на М тоже делится на П, на П правильно? Делимость не теряется при умножении. Ну, мы суммируем два числа, которые оба делятся на П. Но ну, при суммировании тоже делимость на П не теряется. Это кратно П, это кратно П. Значит, В кратно П. Но это противолечит условию, потому что Б не кратно П. Вот это, вот это очень важный переход, это очень важный переход. Вот этот переход, над ним мы работали полвекции. Да, пол все. Теперь мы его умножаем на b и говорим, что b составлено из числа очевидно делящегося на p, просто сразу вот оно кратное p, и вот этого вопросительного. Но вот если бы вопросительное делилось на p, то и b бы делилось на p. Поэтому оно деле не делится, а значит мы все доказали. То произведение двух простых, двух, извините, чисел, не делятся, на не делится. Ну и осталось совсем фигня. Теперь мы предположим, что предположим, что Какие-то числа существуют, которые по-разному раскладываются. Предположим. Вот тогда среди них, наверное, самые маленькие есть, да? да? Ну, потому что там да, первое, несколько явно. Ну да, не, не только одним способом. Значит, соответственно, есть какое-то самое маленькое число, которое э, по-разному раскладывается. То есть это разные наборы. Я утверждаю, что наборы эти не пересекаются. Почему? Почему бы здесь не быть двойки и здесь тоже не быть двойки? Почему Почему? не а а отвечать? Почему, почему не отвечать? Двойки мы убираем, двойки мы убираем. Двойки мы убираем. остаются а разные по-прежнему наборы. Мы из разных наборов убрали по двойке. Но они остались разные наборы, естественно, иначе да? бы они одинаковые изначально были. Но это разные наборы дают. Произведение одно и то же число меньшее того, которое здесь есть. А мы взяли самое маленькое, которое раскладывается в аркан. Еще, еще, еще раз. С самого начала, давайте, с самого начала. У не меня не есть, музыка. предположим, от противного, что какие-то натуральные самое числа, не такие не вот не гады, не да, не раскладываются не разными, разными способами. Как предположим, да? Тогда мы можем не среди них найти самое маленькое число. Да? Вот и у меня есть несколько каких-то непосредственных наблюдаемых натуральных чисел, которые раскладываются по-разному. Ну так возьмем самое маленькое из них. Меньше него все раскладываются только одним способом. Потому что мы взяли самое маленькое. Теперь мы, теперь я утверждаю, что тогда эти наборы не пересекаются вообще. Потому что если бы они хоть как-то пересекались, вот, например, здесь, то я делю на двое и получаю число, которое разными способами раскладывается, но вдвое меньше сколько. А это вот не может быть, да? Потому что мы взяли сама. Значит и не было никаких, вообще никаких здесь общих простых. Да. Теперь смотрите, какой прием. Последний. Самый последний я вас отключу. Это самый последний прием. А да? А, четкость. Да, не важно, да, конечно, там. Нет. Ну, четность. Да, если, если, здесь, если здесь нет, то, конечно, да, у нас сразу четко. Но тут может быть и тут нечетно, и тут нечетно. То есть, смотрите, рассмотрим вот это число. Оно простое, да? Но оно не равно вот этому, правильно? И ни одному не равно. А если вот эти числа не равны ему, они могут на него делиться или нет? Нет, они же простые. простой но простой никогда не делится. Ну давай произведение делится. Более. А здесь написано, что делится. Вот и все. Вот, вот и вся теорема арифметики основная, да? Я вас снабдил основной теоремой арифметики для вашего движения в тире.